здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я ведь по этому видео вы сможете пришить подошву к любому к любым следкам носкам тапочкам которые есть у меня на канале я буду пришивать сегодня на вот эти серые потому что хотела сделать на этих сапожках но видите они темные плохо будет видно и серый темно-серые нитки темно-серая стелька поэтому я буду делать на вот этих вот след... что касается стельки стельку я беру всегда на размер больше чем мой допустим 37 размер я взяла 38 размера стельку обязательно смотрим чтобы было у нас левая правая далее что булавки соответственно мне понадобится игла с толстым ушком пряжа и крючок стельку что касается стельки, я купила готовые фетровые смотрите 5 миллиметров ширина вы можете если у вас есть свой фетр вы можете вырезать по ноге только сделайте припуск потом где-то хотя бы пол сантиметра до да, будете вырезать потом вы можете кожаные стельки вы можете из старого пальто с чего угодно девчонки это уже зависит от э, фетр он хорошо прокалывается вот видите вот так вот то есть эти волокна просто надо раздвинуть первый стежок я завязываю вот видите я узел не оставляю завязываю вверху вот так вот этот узелок, так эту нитку обрезаем и далее обшиваю этим обметочным швом ручным Вот такими вот стежками мы проходимся по кругу, прямо до конца. Когда мы прошили, как бы это, эту всю стелечку, теперь мы берем крючок и за вот эти вот ниточки, которые у нас как бы обшиты, я вот так вот провязываю. Видите, не видно, наверное, продела одну. Теперь буду вязать обычным столбиком без накида по кругу. Вот эту нить я просто здесь оставлю. столбиком обвязывая всю стельку по кругу расстояние между вот этими вот стежками приблизительно 5 миллиметров так вот таким вот образом мы проходимся по кругу стельки вот так вот довязываем до конца круга и здесь еще пару таких пару стежков как бы соединительных полустолбиков Все, нитку обрезаем у наша подготовлена одеваем наш тапочек следок сапожек носок что у вас что у вас на свою ногу если делайте себе, попросите своих близких помочь на этом этапе. Потому что вот это сейчас на ноге нам нужно разместить эту стельку, потому что чтобы она не сместилась, чтобы она сидела хорошо на ноге. Если вы вяжете на кого-то, то, конечно, это не проблема. Хорошенечко ее размещаем. Понятно, видите, вот здесь вот у меня будет, надо будет подтянуть. Ну, на данном этапе я этого делать пока не буду, потом будем буду разравнивать так, носочек сначала потом пяточку то есть сам следок носок надо немножко подтянуть чтобы потом оно сидело на ноге и вот так вот я фиксирую так все разместила видите я подошву теперь теперь мы просто ее пришиваем вот первый стежок я спрячу узел это все можно это можно сделать также крючком вы смотрите чем вам удобнее я захватываю вот между стелькой и вот этим вот столбиком между вязанием и вот таким вот образом по кругу то есть я уже не протыкаю, не про... прокалываю стельку, я пришиваю завязанные бы этот кант завязанный к И вот так вот по кругу я ее пришиваю. Так мои хорошие вот она. вот она все у нас уже готово вот так вот выглядит это все любые девчонки носки тапочки следки все что угодно вы можете пришить стельку и ходить самое время сейчас зима у нас на подходе вот видите вот такой вот следочек у меня получился. утепляемся готовимся. Говорят, что фетровая подошва скользит. Девчонки, чтобы не скользила, либо клей, либо вот у меня такой вот, видите, он, к сожалению, такой в неприглядном виде, но сделать несколько точек клеевым таким пистолетом. Такие тормоза своеобразные. И на пятки не нужно по всей ступне достаточно я считаю этого будет достаточно для того чтобы не скользила чтобы это эти капельки срабатывали как тормоза все девчонки на этом все я оставлю вот это вот остывать вот моя сера. ставим лайки подписываемся на канал с вами была Вика из школы рукоделия. Подписываемся на инстаграм. Послаем мне фотки всего сделанного. Я вас всех люблю. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.